Камера видит. Мне вчера понравилось птички твои. Да зачем? Скажите мне! <свят> да ну вы мне не ответили на вопрос. Ну а зачем? Зачем, чтобы быть первым? Почему не вторым, не третьим, ни десятым? Ну, зачем, Данилович? А, идет речь то, что это... А... пол полпятого уходите домой. А ты твой... Ничего не меняется. Ты мне скажи, пожалуйста. Чего? Вот вы сидите, блядь, до этого самого. Ну, Чего раньше вы? играли в карты. Но. Ну, сейчас а? не с кем. Васи нет, а родственника нет, твоего нету. Нет.